Ребятки, экстренное включение. Но перед этим обязательно успокойтесь. Присядьте. Но я вам сейчас скажу. Ну. <смех> нечто. <смех> Ой, как тяжело снимать видео. <смех> I I <смех> я вам скажу нечто. На перед этим обязательно присядьте и успокойтесь. <смех> <смех> <смех> Из названия видео, я думаю, вы догадались, что сегодня пойдет речь о том, как мои видео кто-то ворует и перезаливает на свои каналы. А воруют видео моей самой популярной рубрики на канале 10 самых необычных телефонов с AliExpress. Рейтинги этих видео по сравнению с другими видосиками на моем канале очень высокие, потому что я стараюсь, я ищу материал, я, я пишу сценарий, я записываю голос, монтирую видео и так далее. В общем, стараюсь сделать так, как у меня получается, и мои старания не напрасны. И раз уж мои видео воруют, значит они классные, они заинтересовали человека, и он их перезаливает на свой канал немного от отошел. нормально и раз уж мои видео воруют, значит они очень качественные, значит они понравились раз уж их так активно перезаливают значит людям понравилось то, что я сделал ну, и, либо они просто хотят на мне заработать Размер. а заработать не хотят, вставляя свои реферальные ссылки на эти телефоны, на которые я Делаю такую подборочку. Я в своих видео про 10 самых необычных телефонов с Алиэкспресс вставлял обычные ссылки, не реферальные. Ну, разве что кроме видео, где 17 тысяч просмотров, все-таки, сами понимаете, трафик хороший. Как бы вдруг заинтересует кого-то телефон, на который я делаю подборочку, они по ссылочке, купят. У меня уже была такая история, кто-то купил какой-то телефон, я не помню какой какой марки, но мне прилетело пол доллара. Ну, в принципе, нормально. Я эти ссылки даже не сокращаю, потому что смысл? Многие телефоны в этих выпусках вы даже не захотите купить. Потому что они странные и необычные. Цель этих видео показать вам. Зрителям, какие существуют необычные телефоны на самой популярной торговой площадке AliExpress. У меня даже в голове не было мысли вообще как-то на этих видео заработать. А цель лишь одна – показать вам, какие существуют неординарные, нестандартные, местами экзотичные телефоны на AliExpress и что их можно спокойно привести в личное пользование. Ссылки на эти телефоны я в основном оставляю для полного ознакомления с продуктом. И то изначально я не хотел вставлять ссылки, но по вашим просьбам, благодаря вашим комментариям, я все-таки оставляю ссылочки на эти телефоны, чтобы вы могли подробно с ними ознакомиться. Если что-то непонятно, конечно. Все ради вас и для вас. Special for you. Итак. Отвлеклись мы от основной сути ролика, так кто же эти такие люди, которые берут и в наглую перезаливают мои, ну, мои, мои, вот мое, мои видео. Кто же это они? Давайте я вам расскажу. Итак, кто же они эти люди, которые перезаливают мою многочасовую исследовательскую, исследовательскую работу, мой труд, мой хлеб, мой смысл жизни? и так далее. На деле это даже не каналы, а обычные пользовательские аккаунты. Но среди них есть и каналы с аудиторией в 1700 подписчиков. Так, неплохо. Даже больше, чем у меня. Некоторые из этих людей просто перезаливали видео без какого-либо дополнительного монтажа. А самые хитрожопые, особо такие Хитрожопые люди берут и вырезают вводную мою, так сказать, речь, там, где у меня начальная часть и, собственно, мое интро, дабы люди не могли понять, откуда же они взяли это видео. А что так можно было, что ли? Хитрожопые. А некоторые вообще брали и вставляли свое инто, что меня, конечно же, сильно взбесило. Этим поступком они так показывают зрителям, которые зашли на это видео. Что это их видео, что это их работа. На самом деле нихера, это мое видео, мой труд. И так далее. И вы знаете, обидно, когда твое видео пытается туда другое выдать за свое, так еще и при этом. Это... На, на этом. Так еще и при этом на этом. Так еще и при этом на этом. Так еще и при этом заработать на тебе денег, что, блин, без того ведома даже. Слава богу, что на некоторых аккаунтах мои видео не набрали достаточного количества просмотров, но есть каналы, на которых все-таки видео мои. Набрали достаточно такое, ну, приличное количество просмотров, я вам так скажу. И первым, кто осмелился посадиться на мои видео, был YouTube-канал Cool From China Он, конечно, не самый первый перезалил мои видео. У него, у самого первого получилось набрать достаточно много... Достаточно большое количество просмотров. Так вот, это наглая морда украла одно из самых первых видео этой рубрики, которому уже около 10 месяцев... И перезарил его ну, 27 февраля, и на момент записи вот сейчас этого видео, он уже успел набрать около 80 просмотров. На мне, на моих видео. При этом он в моё видео впихнул свое говное интро, которое мне сразу не понравилось, такой поступок, она... музыка тупая, само интро сделано отвратительно, так ещё и громкая музыка, наш хочется прям закрыть это видео так еще и превьюшку поменял чуть-чуть там название изменил и все но от меня ха, не спрячешься я мониторю ситуацию второй пользователь который на мне немножко поднялся Али Чита наверное живет в городе Чита у него подписчиков вообще нема но каким то образом он смог собрать на моем видео 30 просмотров этот человек просто взял и вырезал мое интро. Итак, третьим человеком был Йорк Китай, затем Алексец Корнилов, э, товары из Китая, Игорь Колохов и Сергей Сафронов. Серьезно? В общей сложности семь человек на свои каналы мои видео. Я вообще не понимаю, как этим людям пришла в голову мысль взять и стырить мои видео. В те времена, когда я создавал эти ролики, я даже не думал, что они кому-то вообще нужны, кроме меня. И с такими вот перезаливающими я буду бороться. Под их видео в комментариях я буду оставлять ссылку на первый источник. То есть буду оставлять ссылки на мои видео, чтобы зрители, которые зашли на этого автора, знали, откуда этот автор взял это видео. И больше я пока не придумал способа, как бороться с ними. Если ты знаешь, то обязательно пиши это в комментариях. Я все прочитаю, все... Читай комментарии вообще часто, поэтому пишите комментов побольше, пожалуйста, по этой ситуации, помогите мне, пожалуйста, я вас прошу, чтобы больше не было таких передаливальщиков. Вот такая произошла история на моем канале, весьма неприятная. Не воруйте ничего чужого и не давайте воровать другим ваш труд. Делайте свой неповторимый, уникальный контент. О, кто-то перезалил мое видео. Пойду дальше мониторить ситуацию. Что я еще хотел сказать, знаете, после всей этой ситуации, я все-таки, наверное, пересмотрю свою политику насчет этих видосиков, и все-таки, наверное, буду оставлять реферальные ссылочки, раз уж на то пошло, что люди пытаются заработать на моих видео, почему бы мне не заработать на чуть-чуть, чуть-чуть всего лишь, на моих видео, как бы, поэтому теперь в рубрике 10 самых необычных телефонов с Алиэкспресс будут реферальные ссылочки. Доигрались, ребятки. Всем пока!